Сегодня я хочу посоветовать канал своего хорошего друга, который часто принимает участие у меня в озвучке. Хон Гы. Он начинающий летсплейщик, который играет в Синс, Майнкрафт и скоро планирует стримы по игре Бэтмен с альтернативным выбором. Поддержите его лайк и подписочкой, Мишка рекомендует. Все ссылочки будут в описании.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 Квейн, чё молчишь? Скажи хоть что-то. Приятно познакомиться. Мы не встречались раньше. Не думаю. Я только вчера вернулась из Эмиратов. А может, все таки подумаешь? Квейн, где твои манеры? Отстанет дамы. Ой, ребятки, меня тут в отдел кадров вызывает. Вы пока поболтайте, а я потом вернусь. Не скучайте. Ты меня-то за дурака не держи. Это тебя я тем вечером встретил в баре. Ты что-то путаешь, сладкий. Я по таким заведениям не хожу. Верни мне 200 баксов, иначе я все расскажу, Робин. Ты меня шантажировать вздумал? Не твоего поля ягодка, сладкий. Гони 200 баксов, или я сейчас же звоню, Робин. Тогда твоя репутация хорошей университетской подруги быстро испарится. Ладно, ладно. У меня есть только полсотни. А остальные 150 где? Потратила. Квин. Робин, конечно, говорила, что ты странный, но я не думала, что еще и тупой. Хотя, исходя из нашей прошлой встречи, можно было догадаться. Давай мы не будем вспоминать тот вечер. Пятьдесяток пятьдесят. На этом, думаю, наш разговор окончен. Не думаю, что наше общение сможет продолжаться. Скажем, Робин, что не нашли общего языка. Ну, за пару сотен баксов можем поискать. Удачи, Лаура. Ну что, скажи, красотка, на тебя такая даже не посмотрит в обычной жизни, а тут, видишь, как подфартила. Да не такая уж она и красотка. Квин, ты головой по дороге не ударился? И если вспомнить тех, кто лайкает тебя в Тиндере, то Лаура на их фоне Мисс Америка. Робин, я понимаю, что она твоя подруга, но не нужно ее так возвышать. В любом случае, мы не нашли общий язык, поэтому сомневаюсь, что наше общение продолжится. Да, даже когда рыбка попадает рыбаку в сеть, он выбрасывает ее в море. Ты точно натурал? Может, мы не в том русле ищем? А ты точно профи? Может мне обратиться к кому-то другому? Ладно. Один-один, натурал. Вот прям вообще не нашли общий язык. Вообще. С тобой точно что-то не так. Лаура, конечно, не подарок, но раньше ей мужики проходы не давали. Что сейчас изменилось, не понимаю. Род деятельности сменила. А? О чем-то? Да так, мысли вслух. Если это все, то я поехал. Спасибо за попытку и до скорого. Лаура, прости за моего друга. Он, конечно, со странностями, но парень хороший. Давай завтра вечером сгоняем в какой-нибудь торговый центр и пройдемся по магазинам. Ага, общий язык они не нашли. Не пытались, значит, брачное агентство Робин все организует по высшему разряду. Мы так и не смогли увидеться после встречи выпускников. Не знал, что вы с Робин, друзья? Мы не, друзья. Просто общаемся иногда, я помогаю ей с работой. Да, никогда бы не подумал, что после всего произошедшего между вами, ты будешь с ней общаться. О чем-то? Ну, вы же с парнями вечно подшучивали на ней в средней школе. А, ты про прозвище Забасик Бин? Ну, что было, то прошло. Сам же видел, кто-то меняется, а кто-то остается тупым качком. Надеюсь, ты сейчас не был камень в мой огород. Если бы ты был тупым качком, хотя на качка ты и не особо тянешь, то мы бы не дружили столько лет. Квин, давай не будем забывать, у кого из нас было больше женщин. Телосложение не главное, и я тебе об этом говорил. Если бы все было так просто. Как твои курсы пикапа? Подцепил какую-нибудь страстную блондиночку? Лучше бы я подцепил шей. шею. Ага... Значит, попал в яблочко. Ну и кто она? Ну да так, обычная пустышка, у которой одни деньги на уме. Которых у тебя, разумеется, нет. Это университетская подруга Робин, вроде адекватная, но у нас слишком мало общего. Дружище, когда вы будете заниматься сексом, уверен, разговаривать вы не будете. Рэй, не начинай. Квин, давай завтра увидимся, я придумала новый план действия. Если в этот раз ничего не сработает, я верну часть денег. Часть? Ну ладно, 75%. Меньше вопросов, больше дела. До завтра. С кем ты там переписываешься? С блондиночкой? Ну да так, косоглаза из Тиндера написала. Ты до сих пор не удалил это приложение? Да, у меня там подписка оформлена, жалко как-то. Он еще и подписку оформил. Да, ты точно безнадежный романтик. Не начинай. Она стоит куда меньше, чем все эти презервативы с запахами, вкусами, ребрами, которые ты покупаешь каждую ночь. Ну, золотые не бери. Смотрится прикольно, но вот неудобные жуть. А вот те, что все, Я не хочу это слышать. Ты? Сладкий. Клуб неудачников дальше за поворотом. Вообще-то я пришел к Робин. Она назначила встречу в этом районе. Может ты что-то путаешь? Мы должны были увидеться и пойти гулять по магазинам. Скорее всего ты просто перепутал дни. Ну ладно, предположим. Мне кажется, кто-то подстроил нашу встречу. Да ты что, сам догадался или птички напели? Не смешно. Ну, раз мы оба приехали сюда, может, и вправду прогуляемся? Типа свидания? Типа прогулка. Не хочется, чтобы из одного человека пропадал вечер сразу и у двоих. Плюс, Робин все равно хотела, чтобы мы познакомились поближе. Ну, мой автобус все равно приедет только через три часа. Автобус? Я думал, ты уже насос... То есть, заработала на машину или хотя бы такси. Спасибо, что напомнил про то, чем я занимаюсь. Я ведь не всегда была такой. Такой? В смысле, легко доступный? Ты вообще знаешь, что такое чувство так -то? Извини, так куда пойдем? Ну, тут парк есть неподалеку. Прогуляемся недолго и разойдемся. Будто ничего и не было. С порогом. Как вы вообще познакомились с Робином? Ну, мы учились вместе. Поначалу ненавидели друг друга. Я вечно подкалывала ее с другими девчонками. Потом произошла очень неприятная ситуация, и только Робин стал на мою сторону. Интересно. Почему ты не рассказала ей о том, чем занимаешься? Ты думаешь быть содержанкой – такое крутое занятие? Наверняка считаешь, что я просто повелась на лакшери-жизнь, вечные путешествия и дорогие шмотки. разве не по этой причине девушки становятся содержанками? Не только. Просто так сложилась жизнь, и если я хотела жить, приходилось продавать свое тело. Так а почему не рассказать Робин об этом? Вы ведь близкие подруги, я думаю, она тебя поймет. С чего ты взял, что мы так хорошо дружим? А разве нет? Если мы общаемся даже после выпуска из университета, это не означает, что мы охренеть какие лучшие подружки. У Робин в принципе нет близких друзей. Она предпочитает держать все в себе и не доверять посторонним. А по ней не скажешь, что она такая необщительная? У каждого есть свои скелеты в шкафу. Джесс, это ты? Мужчина, вы, наверное, ошиблись. Молчи, Сосунок. Джесс, почему ты так резко ушла? Я заказал нам завтрак в номер, купил цветы. Мужчина, вам уже сказали, вы ошиблись. Меня зовут Лаура, и никаких Джесс я не знаю. Да это точно ты. Голос, мимика. Мы провели прекрасную неделю вместе. Я запомнил каждую морщинку на твоем лице. Это один из твоих клиентов? Может нам полицию вызвать? Ага, а потом вместе будем чай попивать на том свете. Ты же видишь, он неадекватный. А чем вы там шепчетесь? Джесс, Пойдем со мной, мне нужно столько тебе рассказать. Квин, сделай что-то! Я не с ней. Ты совсем охренел? Да отпусти меня! На помощь! Помогите! Не кричи! Я тебя не обижу, любимая Джесс. Блин, надо что-то делать. Вызвать полицию? Не успеет приехать. Напасть самому? Не вариант. Я прогуливал уроки самообороны. Ударить чем-то? А чем? Квин, помоги Думай, Квин, думай. Отпусти ее, мужик. Копы уже едут, поэтому тебе лучше уйти. Верни мою джаз, упырь! <плёк> Сейчас я тебе покажу, где раки зимуют. <плёк> Квин, Квин, Квин, Квин, Квин, Где? Квин, Квин, Квин, что, что случилось? Где тот мужик? Убежал, как только я стала звонить в 911. Ах, прости, что ничего не смог сделать. Сама понимаешь, я не в той физической форме. Скорее в мозговой. В тебе вообще нет ни капельки мужского достоинства. Да ты его видела, он больше меня в три раза. Что я мог сделать? Хотя бы сделала вид, что не засал как мальчишка. Тебе сухое белье не нужно? Ах, очень остроумный. Если это такое спасибо, то я его не принимаю. Посмотри на мое лицо, у меня синяк останется. Шрамы украшает пущину. Не дрейф, все будет хорошо. А за недоспасение я благодарна. Сочтемся. Ладно, уже поздно, я провожу тебя на остановку. Ну что? Как тебе свидание с Крином? Скажи, смешной малый. Ага, я бы сказала, актер без Оскара. Ты ведь специально это все подстроила, верно? Слушай, ты красивая, одинокая девушка. Он не очень красивый, одинокий парень. Я не могла пройти мимо и ничего не сделать, чтобы вы узнали друг друга получше. Спасибо, конечно, но больше так не делай, пожалуйста. Неужели свидание было таким плохим? Ну, не скажу, что плохим. Было довольно интересно, я бы сказала насыщенно. Ну вот, я же сказала, что еще погуляю на твоей свадьбе. До этого еще далеко. Но знаешь, Квин и вправду хороший парень. Думаю, у нас может что-то получиться. Если вам понравилась серия, ставьте лайк и оставляйте комментарий. Это очень стимулирует на скорейший выход серии. Также не забудьте подписаться на канал и жмахнуть на колокольчик.